Сегодня обзор очередного защищенного мессенджера Element, работающего на протоколе Matrix, и хотя бы только поэтому очередным его не назовешь. Элемент I.O. называют эталонным в реализации протокола Matrix, И я бы сказал, что это в принципе эталонный мессенджер, ну скажем так, когда мессенджер это чуть больше, чем просто отправить, получить сообщение. Элемент бесплатный, с открытым исходным кодом, сквозное шифрование по умолчанию и нет привязки к номеру телефона. Скажите мне, какие популярные современные мессенджеры обладают таким набором функций? Есть приложение под Windows, mac, android, linux, короче все. Но я запущу веб-версию, то есть из-под браузера. Вообще элемент многогранен, особенно по настройкам безопасности, конфиденциальности и так далее. Поэтому сегодня обзорный скринкаст. Многие темы буду пропускать, покажу фронт а потом возможно сделаю продолжение с разбором каких-то конкретных особенностей, к которым относится выбор сервера и вообще идея децентрализации, которая лежит в основе Matrix. Тут собрана условная памятка по первым шагам. Например, можно добавить людей, но пробегаться по ней я не буду в целях экономии времени. Начнем с людей. Вот я завел второй аккаунт и добавим, собственно, человека. Добавить его можно по имени в элемент. А также, как тут пишут, по email и даже телефону. Но. Чтобы найти человека по mail например, он должен разрешить искать себя по имейл. Вот тут в настройках, а нет, не тут, вот тут в настройках, которых, кстати, очень много, есть всякие графы типа обнаружения и поделиться или нет адресом электронной почты. И вот сервер идентификации есть отдельно. Я говорил, что тут очень много, о чем можно рассказать. Это вам для самоизучения или тема следующих уроков. Поэтому без дополнительных действий проще всего добавить человека по нику в элемент. Который выглядит вот так. Собственно, имя и сервер, на котором он зарегистрирован. Не забывайте про собаку. Все, нашли человека, он пишет, что шифрование включено, и дальше можем писать. Еще раз отмечу, что тут сквозное шифрование по умолчанию. Кажется общим местом, но в Telegram, например, по умолчанию его до сих пор нет. Базовое и резервное копирование также тема для следующего урока, выход которого определяете вы своими лайками и комментариями. Что мы можем прикрепить к сообщению? Смайлик файл и ну, хороший, кстати, выбор, геолокация даже есть. Удобно, если вы в зоне риска. Всегда можно сообщить родным и близким, что попали в беду и где находитесь. И еще опции по чату, что-то пока не работает, заработает после того, как реципиент подтвердит запрос на переписку. И информация по комнате, тут тоже много полезностей. Кстати, даже общение один на один он воспринимает как комнату, ее действительно можно преобразовать в комнату, добавив еще участников, но зачем? Лучше уж тогда сразу комнату и создать. Рецепиенту приходит сообщение, что некто Воломов хочет с ним общаться и после принятия начинается, собственно, беседа. Теперь у нас появилась возможность и позвонить, и совершить видеозвонок. По сообщению. Отреагировать, ответить. Давайте ответим лучше на это. Дополнительно. Прикольно. И запустить тренд. Правда пока в бета-версии и ее нужно дополнительно подключать. и запустить тред. Закладка треда появилась в верхнем меню, по собеседнику можно открыть инфо, и даже оно не просто инфо, а содержит какие-то дополнительные удобные функции, например перейти к последнему прочтенному комментарию и так далее. Кроме верхнего правого меню с наиболее востребованными функциями, есть еще и левое с менее востребованными. Но не менее А Вот, например, настройки, и вы видите, что их тут также много, как и общих настроек элементов. Как это выглядит у второго собеседника? Ну, также, только функцию обсуждения также нужно подключать отдельно. Вот. Комментарий можно удалить как свой, так и собеседника. И можно даже указать причину. Идем во второй аккаунт. Комментарий удален. Теперь при переходе к последнему прочитанному мы переходим к последнему комментарию, то есть все работает. Ну и в целом по общению все, теперь давайте добавим комнату. Во-первых, тут есть публичные комнаты и их тут очень много. Правда большинство англоязычные. Ну комнаты это понятно что, ближайший аналог канал в Телеграм. Место для обсуждения каких-то отдельных вопросов, которые можно объединить тематически. Например уже классика, мы готовим новогоднюю ярмарку. Приватная комната и, собственно, все. Приглашаем в комнату кого-то из тех, кто есть у вас в контактах или по имени пользователя и начинаем общение. Также нужно присоединиться вначале и можно общаться. Человек, принявший приглашение, также может пригласить кого-то, что, кстати, не всегда верно. Иногда вопрос приватности должен решать кто-то один, а не все. И тут такая возможность, конечно же, есть. Тут есть раздача прав, причем организованная весьма замысловато, но об этом в следующем уроке, если он будет. А решайте это, как я уже говорил вы, своими лайками и комментариями. Все, любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я Вова Ломов и Теплица социальных технологий.